Ну что, открываем нашу посылку. Пришли наши платья. Да! Будем красивыми, еще краше, нежнее, чем мы были. Волнительно? Интересно, правда? Какие красивые цвета! Да Какой красивый желтый. А, хочу сразу сказать, на фотографии он другой в жизни, он намного лучше. Он не медовый, а какой-то очень приятный горчичный желтый. Очень интересный. Буду открывать бежевое, потому что бежевое пришло для меня. А эти побережм для вас. Красный, какой красивый. Он прям вот такой красный, насыщенный. Прям чистый красный цвет. А какой хороший бежевый. М -м -м. Волшебство продолжается. Будем рассматривать детально. Очень любопытно. Ой, девчонки, на ощупь супер. Нежное, мягкое платье. Прям очень приятное по тактильности. Да, смотрите. И это сорок восьмой. Ну что, одеваю? Я не пожалела, что мы взяли. Еще по такой цене. Носите с радостью, любовью. Будьте нежные, женственные, любимые и любите.